Уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать! Мы рады видеть вас снова! Вы уже познакомились с нашим новым флагманом-аппаратом iCombi Pro. Но это, конечно же, не все инновации, которые мы хотим вам представить. Мы с радостью представляем новый iCombi Classic – первая модель в линейке iCombi от компании «Рациональ». Аппарат отличается современным внешним видом, идеально сочетающимся с дизайном всей линейки iCombi. Надежный, качественный, мощный, и что для нас в рациональ всегда важно простой в эксплуатации. Именно это делает аппарат iCombi Classic таким особенным. Давайте рассмотрим его подробнее. Здесь вы сразу же обратите внимание на новый полнотекстовый TFT-дисплей. Он использует совершенно новую концепцию интуитивного управления, которая делает работу с iCombi Classic быстрой и удобной. Вы можете самостоятельно, легко и быстро создать 100 пользовательских программ, содержащих до 12 шагов каждая. Программы будут удобно организованы в библиотеке программ. Но и это еще не все достоинства нашего дисплея. Теперь во время очистки на дисплее отображаются указания по необходимым действиям. Отличная новость. Система автоматической очистки iCombi Classic теперь оснащена функцией KEA, которая позволяет отказаться от удаления накипи в аппарате вручную поскольку такое удаление осуществляется при каждой очистке полностью автоматически. Рабочая камера безупречно чистая и, что еще более важно, парогенератор очищен от накипи. Благодаря мощному парогенератору продукты, приготовляемые на пару, сохраняют в себе все витамины и минералы. Такой метод позволяет сохранить яркий цвет и насыщенный вкус, не пересушивая блюда, независимо от используемого диапазона температур. И, кстати, о диапазоне температур. Здесь у вас всегда есть выбор – 30-300 в режиме комбинации сухого жара и 30-130 в режиме пара. Так же, как и в аппарате i-Combi Pro, аппарат обладает большим резервом мощности. Воздух циркулирует интенсивно и равномерно, что доходит до всех уголков камеры и удаляет до 105 литров пара в секунду. А это означает, что блюдо будет приготовлено идеально равномерным, с поджаристой корочкой, хрустящей панировкой и приобретет красивый рисунок гриль. И, конечно же, Вайкомби Классик можно загрузить до 50% больше блюд, а приготовление будет завершено на 10% быстрее. Как и ранее, iCombi Classic управляется вручную, а это означает, что результаты полностью в ваших руках. Это гарантия того, что iCombi Classic – высокоэффективный и устойчивый аппарат, настоящий помощник на кухне. Приглашаем вас ознакомиться с iCombi Classic поближе. Для этого мы предлагаем вам множество онлайн-возможностей. Оставайтесь с нами.